Apple таки выпустила официальную версию iOS 10.3 на все поддерживаемые компании iPhone и iPad, о 10 главных нововведениях, ради которых стоит обновить ПО на твоем iPhone и iPad. Поехали! Обзор лучших камер с возможностью съемки в 360 градусов, отличный ролик об iPhone 7+, Plus, а также о других современных гаджетах и технологиях на канале Apple News. Кстати, на проекте у Александра прямо сейчас проходит конкурс на крутой чехол для iPhone 7 и iPhone 6, поэтому настоятельно советую подписаться. Ссылочка в описании. Новая версия iOS шагнула далеко вперед и теперь работает на новом стандарте файловой системы iPFS, которая вносит оттенок улучшенной оптимизации и более высокой степени безопасности. Кстати, выпуска джелбрейка для iOS 10.3 можно не ждать. Если вы являетесь обладателем беспроводной гарнитуры от Apple AirPods, то с приходом обновленной версии прошивки через приложение «Найти мой iPhone» можно отслеживать местоположение ваших наушников. При использовании каких-либо сторонних приложений из App Store, Apple давала разработчикам возможность попросить пользователей дать быструю отметку их творению. Теперь же игра идет по правилам простых, смертных, в настройках в разделе App Store можно отключить бесячие просьбы оценить программу. В iOS 10.3 появилась двухфакторная аутентификация данных господи выговорил это слово, а также обновленный раздел учетной записи Apple ID, где пользователи могут просматривать различную информацию, связанную с iCloud и другими сервисами компании. Не отходя далеко от кассы, теперь в iCloud более детально отображается статистика как свободных, так и используемых гигабайт. Ежели вы любитель послушать подкасты, а вообще напишите в комментариях, пользуетесь ли вы данным приложением, то теперь вы можете сделать это проще и быстрее с помощью виджета приложения шторки с виджетами. Возрадуемся! В iOS 3 значительно увеличена скорость работы абсолютно всех устройств, в частности более старых моделей, а также изменена и укорочена скорость анимаций в системе. Наконец-то, Apple сделала это, компания дала разработчикам возможность менять иконки своих программ без надобности выпуска обновлений. Добавили для разработчиков и обновленный набор инструментов для Siri, теперь голосовой помощник сможет осведомить вас, например, о статусе денежного перевода, остатки на счету в банке и так далее. iOS 10.3 является подготовительной системой для пользователей. В каком плане подготовительной? Как известно, новая версия ПО для мобилок iOS 11, которую нам представят летом 2017 года перестанет поддерживать любые приложения на 32-битной архитектуре. В новой же версии iOS в основных настройках в разделе программы устройство приведет пользователю список устаревших приложений. Различных изменений и мелких нововведений в системе конечно больше, но именно эта десятка является ключевой составляющей iOS 10.3. Обязательно делитесь этим видео со своими друзьями и родственниками, чтобы они также как и вы знали, какое большое количество интересных функций и изменений появилось в новой версии iOS 10.3. Вы смотрели видео проекта Apple Finder, я его ведущий Артем, до скорого, пока.